Приветствую вас на канале Asma The play Мы продолжаем играть Когворс-наследие. Так, у нас сохранял как где? Так, 17 ручное сохранение. Сегодня у нас... Так. Да. Ну, давай посмотрим, что-то приготовил он для нас. У нас еще... Сколько-то испытаний должно быть. Надо до них добираться, искать. Вот чем и будем заниматься. Еще эти лунные камни, мне прибавились. Как не нужны. Собирательства. Ой. Так, у меня, как всегда, мои два болельщика. Которые за вас болеют. Если получается собирательством, то тут все в основном собирать кстати, эти сундуки. Собирать. Так. Заходим в бар. Надо узнать же, а же с троллем, поиск с кем они там? -то? С томовым общаются. Дополнительное задание. Nice Давай. Еще не прогрузилась? Здравствуйте, мисс Райан. Хочу еще раз поблагодарить вас за помощь с Харлоу в день нападения троллей. Можете звать меня Сирона? надо рада была помочь. Oh, От этих двоих одни беды. Хорошо, Dad, что you когда они нашли вас, вы были здесь. Too. И я. Вы же говорили с Гоблином в тот Goblin день. Yes, да, с Локком. Похоже, у вас не хорошие отношения. Я его давно знаю, мы познакомились, когда я была школьницей, подрабатывала в трактире еще до того, как выкупила ее. Он был весьма приветлив, но друзьями мы не были. Он доверял волшебникам и не просто не доверял. Но теперь вы друзья. Да, мы давно не виделись и встретились лишь ну, несколько месяцев тому назад, но он меня узнал сразу. Which is more than I can say for В отличие от некоторых мешканских предприятий, они сразу же не испытывали, что я ведьма, а не волшебник. Not all goblins are like не все гоблины, как Рандок и его сторонники. не меньше нашего беспокоит текущие события. В таком случае, мне бы хотелось поговорить в частности о Ранороке. Где мне его найти? Я так понимаю, что ваш интерес связан со слухами, будто Рандок сотрудничает с нашим другом Да. Если его здесь нет, он может заниматься делами в трактире Кабани-голова. Он уважаемый торговец металлами. Напомните ему о нашем разговоре, он, конечно, не доверяет. Ведьмам, даже таким При всем этом, если вы ищете информацию, которая может обуздать Рон Рока, то ваш союзник. А, что вам известно, мне без разницы. You, Благодарю вас, Сирона. Обыщите Лод и придайте ему мои наилучшие пожелания. Так, а здесь у нас Что? Давай узнаем. Что ты мне хочешь сказать? На ушко know, but, but, me, Прошу прощения, что вы сказали? А, oh, ah, здравствуйте. Я разговаривала сама с собой, Клементина Уильсли. Очень приятно. Я размышляла о прекрасных бабочках, порхающих на опушке запретного леса. Но когда When я приближаюсь, они улетают. Когда я училась в a... Нам действительно что-то там рассказывали жуткие истории о том, что там творится. С тех пор я до смерти боюсь его. Про, про лес больше. Знаю это глупо, но мне безумно интересно, куда стремятся бабочки, летающие в западный лес. Может быть, вы сможете это выяснить. Вы просите меня? О да, пожалуйста, если не сложно. Я подумаю над этим. Не, сейчас, она в Ну-ка, отпусти кота. Что ж, ладу. О, благодарю, Stupid храбрые жирные so ученики courage, пошли. А вот мне некогда. Я буду ждать здесь. До I скорой встречи. Отпусти кота. Учили ну, С обнимашками. Rebellion. Обнимашки. Как в Так. Так. Идем сюда. Значит, чуть выше пройдем. Ало, Хамора. Алло, Хамора. Вот так. Все открылось. Ревелия. Луна, я еще ночью, что ли? Так. Ладно. Куда, куда, куда? Куда, туда, туда. Пойдите, бабочек, запретом. Да мне не бабочки нужны. Нет, нет, мы не, не это задание. Это так, потом когда-нибудь взяли и взяли. Ух ты! Раз, добудьте все три боевых растения одновременно используйте их в деле. Магический рецепт, награда. Так. Верните он и с ним. Так, а, о, господи, замки буду быстрее открывать. <как> Хотя подождите, я кое что увидел, кое что очень важное. Я еще, кстати, и миссию то не поменял. Пока задание надо. Задание. Во-первых, мне надо, вот оно. А во-вторых, таланты. Таланты. Ну-ка, давай заклинание, что у нас? Нет, чтобы так... Вот здесь возвращается так... А, вот как это даже действует. Блин, ну-то вот это -то нужная вещь. Так, только уровень 22. А, у меня просто нету, да, еще. Понятно. Ладно. С темными искусствами, что у нас тут? Так. Эффектное проклятие сохраняется на врага значительно дольше. Блин. А по основным функциям у нас что? Враги, пораженные заклятием, остаются. Остальные... Дольше остальных оглушенные. Так. Блокирование заклинания при помощи идеально Так. Идеальное выпускает настоящий урон. Так. Пробивает щит. Так. При попадании по врагу столбеней наносит прямой урон. Что-то у меня еще было. А вот тут я даже не знаю, что мне надо. Так, продолжительность действие так фокусирующего. Зелье повышает урон ваших атак. Даже не знаю. Ладно, пока ничего не надо. Буду. Буду копить. Вот пойдем где у нас кабани голова О, мне где-то недалеко папа не могу открыть Ну не могу и не надо если Hello. что ладно Понятно. Так, тихо ты. Ревелия. Давай поговорим с тобой. Hello, Добрый день. Свотугок. сказала, что тебя можно найти здесь. Правда? Она did послала вас сообщить мне new... новости? No. Actually, Нет, в сущности, это мне нужно с вами, с собой поговорить. Он раннерокит. Теперь я, вспомню, Теперь я вспомнил вас тогда в Трехмерных, когда напал в тюрьму. тот ученик, за которым он охотится. Все и верно. И мне необходимо то, знать, что он, он и его сторонники замышляют. Предположим, я в курсе, но с чего мне you? вам доверять? Давай, возможно, я в тебе ошибаюсь. Надавим по-больному. Он ничтожество. Ну же. Сирона считает, что наши цели... Эта возможно, она ошибается. Хм. ну что ж, у well, Сирона считает, что у нас общие цели. возможно, goals, нам стоит довериться друг другу. Well. Очень I хорошо. Возможно, у меня будет информация, которая могла бы нам помочь. Есть один способ выведать у рока его планы. Я, Я слушаю. Много лет ago, назад одна мерзкая ведьма украла священную реликвию гоблинов. Ходят слухи, что теперь эта реликвия лежит в саркофаге, в гробнице той самой ведьмы, и попасть туда может только волшебник. Мы с Анаролком разругались уже давно. Возможно, эта реликвия поможет нам сварить отношения. Давай. Что а я добуду реликвию, если ты обещаешь посвятить меня в замысле Анрока. Придется нам доверять, довериться друг другу. Я поверю, что вы не сбежите, прихватив с собой религию, а вы, что я поделюсь с вами полученной информацией. Берите с собой все, что нужно, и ждите меня возле гробницы ведьмы. Так, ну ладно, давайте так. Посмотрим, что у нас с заклинаниями. Так, надо вот угу. пока все идет нормально. Осталось дней, да. Ладно. Как далеко мне? Ага. Идем, идем. Хорошо, что у него гробница где-то здесь. Ну. Но... Давай, я готов. Good. Хорошо, no нам room нельзя room терять room. время. Вот и не будем. Ч, и ночью поперлись. А что за реликвии, которые мне надо раздобыть? Ценная фамильная реликвия, известная как шлем. Одна ведьма считала себя цинтинцей древности. Она купила этот шлем. Как... Просто безденушку ее не волновало, как к этому тесутся гоблины. А ведь гоблины считают, что любой предмет принадлежит тому, кто его создал, а не тому, кто купил. Волшебники смотрят на это, иначе и удивительно, что гоблины и волшебники в принципе способны сотрудничать. Между нами огромное количество различий. Это уж точно. Вы, возможно, удивительные, не считаете различия непреодолимыми. Именно поэтому я решил отправиться к гробнице вместе с вами. Ты молодец, что вообще решил отправиться туда. Со мной или без меня. Rebellion. Пусты. Сейчас соберем. Давай. А мы идем, идем, идем, а мы сейчас все соберем. А, так тоже можно, а я думал, что ты тащишь что-то? А что ты не собираешь, некогда, что ли, или некуда, или что у тебя? не собирает ладно пойдем так у меня должно быть давай, давай скидывайся быстрее так чтобы использовать так зель который усиливает защиту выпившего вот это вот Зелье аж целых пять штучек Невидимых. Но зато на халяву. Давай. Давай, давай, давай. Выдали. Сюда, сюда, сюда. Повыше на земле. Бегу, бегу, бегу а Вот почему я ее в прошлый раз открыть не мог. А, and there it is. а вот и она, магия. Пойдем. Пойдем, а я в прошлый раз войти не мог не Ладно. Вот. Этот код просто жмот. Ну не трогай, не трогай его! Если я еще раз буду кричать, Сюша, ты получишь. Бежим, бежим, бежим. Приятнее казать, осознавать. Бабочки. Так, где у меня там мне нужен свет сейчас мы тебя пришлепнем док не пробежал. Не превзойдём ни перчатки. Так, сюда. Да. Разбил. Твою мать-то. Ну, вроде напасть должен был на меня. А получилось, как получилось. Лошадь. Что с вещами? Вещей-то вроде набрал. Набрал-то, нахапал, нахапал. Так ничего не изменилось, только единственное, ничего вот это 24, так это 25, но вот ячейка, характеристика один. Ладно, одену. Смазка. мне пока самая лучшая пока еще маска. Шафы. Нет. О, пиджачок тихо там нет нет ничего пока давай А две могу взять? Нет. Давай. Вторую. Ага, то туда надо будет пройти. Ладно. Чё, вы пришли что ли? Водят, бродят еще. А, злые щемирты еще двоих надо, да, забить. Так, ладно. А как мне туда попасть? Ну, не могу вызвать. нифига ладно да, посмотрим если тут еще двух мертвецов надо убить Значит, мне их надо просто найти. Пока. Не, ну это уже выход. Так, а смотрите гробницу в поисках шлема. Смотрю. так светлее да, стало? давай-давай поднимайтесь где вы там так ладно То, что я делаю что-то не так Да. Нет. Ага. Вот оно что, Михалыч. Пойдем на другую сторону. Понимаю, ее крутить надо так, что ли? пошли знаю и ты сюда на сохранится вот. так сохранить игру сохраняем на 15 все теперь мы здесь так, что у нас здесь По делам. Так, они а тут во что? стойки думай думай сюда Поднимайся. Да что мать, тогда почему-то вы не хотите вставать-то? Ну ладно. Мне вроде бы и так хватает. Оставляю вам кости. Думаю, тот, кто будет следующий, вас погребет нормально. куда? Ух ты. Ух ты, мы вышли из бухты. Открываем сундучок. Так, у меня плащ, да, новый? Нет, не плащ. О, больше. Давай оденем. Так, на продажу у нас есть что. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak. Pajdzą, pajdzą, pajdzą. Получается, просто на выход шел. Не надо плыть. Плывем, плывем, плывем. Вижу. было несложно так бабочка луна а я откуда отсюда пришел да больше не откуда было приходить ну что ж Пойдем сюда. Так. Вот только что ты будешь поднимать. Какую? А, вот площадки. Сейчас минутку. Мне надо третью бабочку, да? Ладно. Тебя вести <говорит> <говорит> фига не сюда это ж куда тебе надо то куда надо. Ну так. Первый привез привел бабочку а так ни хрена не получается то подожди А как я должен вообще-то бабочек туда доставлять? Не совсем соображаю вот здесь. Ну-ка. Два. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. надо с тебя и содрать ее по ходу дела так. Фига. Вот сюда. Я так думаю. Пожалуйста. Не надо. Да нет. Ты сюда. Вон оно что. Все правильно, значит, я думал. Так? Да не то. Вот так вот. Все правильно думал. Открыли. Давай, соберем. Рано еще. с печаткой вот тут тут уже побывал уже похрен начал почему тут в этой злобной магии эти встают зомби я не знаю это не есть хорошо чё повторит он же ну, придает веселье ему. Так, ну-ка. голуби его драсят из-за из окна, из-за окном да? Язык показывает. Домашний. Ну давай. Я принес тебе. Лорд Гог. Саркофаг разграблен. Мне been не удалось raided. обнаружить шлем. Только мет. Там лампа. Перт возьми, они добрались сюда первыми. Нам нужно заполучить его, иначе им воспользоваться руту, чтобы выслужиться перед Я видел неподалеку один из их лагерей. Но боюсь, вам придется пойти туда в одиночку. Для меня сражения остались в прошлом. Ну что ж, пойду. С этим у меня проблем нет. Сейчас же отправим. Хорошо. Нам нельзя терять терена. Заберите шлем, пока до него не доберлись люди, иначе мы получим вещи, имеющие хоть какое-то значение it's для Аранрока. Ну, понятно. Так, ну-ка, давайте-ка. Достающие ценную ворюги. Так, мне надо поменять сейчас. Сейчас солнышко, то не надо уже. Мне сейчас Солнышко не надо. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Надейся ешь ты. Так, сохранить. Сохраняем игру на 18-е. Прекрасно, сохранено. Прекрасно. Так, ну, для начала я хочу вот здесь вот кому-то люлей надавать. Ну, да, где? Вот так. Кому тут люлей надавать? Ревеллио. Конфринго, Галисис, Дефинго. Так. Бедную скотинку просто размотала. Ничего не осталось после него. вон. Тебя козла, не то не это Так, это какое-то испытание, нет. Ладно, это-то я еще себе верну. Бредни, Майки. Пока надо найти знаком на возвращаю. Вот, а уж меня простите, кто бы вы ни были что-то возвратил себе Гласиус! Гласиус! Гласиус! Гласиус! Гласиус! Гласиус! Еще кучка. А мне вроде туда и надо. Давай... Я вас даже за соперников-то не считаю. Да. Да. Ох ты, О! За дупр. полны. Ладно. Давай тогда так. Сюда-то мы сейчас еще раз придем. Пока ячейки освободим. Карта Хокварца. Секретные комнаты. Сейчас у меня за все получится, за все ответите. Кстати, не факт, что они, кстати, еще там останутся, эти предметы на земле. Так что... Так... Да нет, пойдем смотрим, кто там, что у нас все? идем забираем рябиновый пар где у нас предметы можно вот индифицируем и сейчас будем пробовать одевать снаряжение снаряжение у нас не можем Блин. Так. шлемом у нас понятно, что нового таки нету. Головной убор. Шарф. О, ну вот этот-то можно, да? Насколько ну, больше, на 7. Шарфы все продаем. получается у нас только перчатки остаются до да, которые под замком а остальное мы все можем продать карта холмсмита без разницы вот здесь вот будь здорово побыстрее бы все продать побыстрее бы там все обыскать чтобы не париться. Детишки, ребятишки. Значит, свинячая голова. Кстати, вот эту свинячую голову в реальности. Была бы вот так хрукола бы еще. Да Мы бы все ходили бы в бар. Интересно было бы. Давай. Нам надо продать. Прогрузись. Hello there. In the market for potions, да, я пришел продать тебе. Кое-что. Так что. What can I do for сегодня you today? твой день. Так. то не понял, так. Я Не понял, что у нас с шарфом не так? Вот почему у меня большой? Ладно, ну смотрим. Вроде только перчатки оставляли. Куда взялся этот мощный шарф на 10 больше повышенный урон наносим с помощью повышает урон от всех растений да не вот. все продаем продали надо загорнуть хорошо надо выйдем а где этот мост вы а Go, go, be Добираемся до места преступления нашего вниз. Выс-низ, вниз, вниз, вниз. Ребель. Ага, все это ушло, ладно. на тебя руб 31 на Отлично нашел шлем. подождите дождите. Ну да? Олис, вот ушлятся. Это тебе за руку да так? Ой-ой-ой. А если я убежал? It's a pleasant surprise. Uh, break, break, break. <laughs> Аккио! Поза! Левиоса! Редактор! Аккио! Ты убил Нора Тредвилл из нас! Аккио! Аккио! Слышно, что у тебя осталось. Ты Так. Свои глаза! Подтеку! Дже. Спокойненько Дже. вот так вот. Все, теперь-то я могу проходить испытание. Ой, я еще кого-то тут побил, что ли? Не на рану. Не говори на взрыв. А, я не могу это, это тут переворачивать надо. А уж сам догадался. Rebellion. Я не помню, что. Сундуки хранили что ли? Чем заняты, куда были? Ревелио. Ой. Лошади лучше, чтобы не позорились. Так. Заходим сейчас в дом. И здесь вообще берем. Так. Пойдем, пойдем, пойдем. Опа! Все, полетели. Ты нас ждешь? No Давай, вот твой шлем бы ты, сколько мне пришлось драться за твой шлем. Мне удалось собрать шлем. Браво, это, это точно на Этот шлем еще ярче, чем я представлял. Такая гравировка. Он великолепен. Все, я тебе польстил. Будь любезен теперь, давай. I see why you wanted it back. Понятно, почему you ты the хотел the его. Забрав его, вы оказали грабителем услугу. Я знаю о многих гоблинах, которые убили, убили бы за ah. этот, ah. этот ah. шлем. О, oh, тогда хорошо, что он myself. не останется у меня. <laughs> Благодарю вас. Теперь нам удастся trust. завоевать доверие Я сейчас же ему шлем. Может, это отвлечет его от поиска. А, это так, догадки. Вы произвели на меня огромное впечатление. Хорошо, что я доверился вам. Ты ч мне теперь? Я не понимаю, о чем ты базаришь, мол. Что мне это сейчас сделать Так. А, здесь вот я был. Так. Задание. Так, и вот что у меня? Вот это, раздавайте три бы одновременно, используйте их в деле. А у меня вообще они есть? Депульсию. Так, мне удалось заполучить шлем. Так. Теперь нужно отнести его. Так, который ждет у входа в гробницу. Вот так я отнес. О. Так, давайте посмотрим, что за растение надо. Три. У меня есть капуста. Вот это. А, вот, все три. Все, понял. Да без проблем, надо только найти что-то побольше там. Что ты там говоришь? Требуем Так, магический рецепт. Так. Поговорите из река. Хорошо. Хорошо. Так, приветствую. Так. Ух ты, ни хрена мне куда надо. Так, карта Хопорца. Где-то недалеко. Получается секретная комната. Ох. Нет, что-то кинетущая пламя, это хорошая вещь. Так бы я устал бы бегать. Луна, луна. Цветы, цветы. На комплект заклинаний можно назначить. Четыре заклинания, это мы знаем. Мы уже назначили. револю Дик очень рад вас видеть. Недавно он нашел в комнате эту сумку, она наверняка пригодится вам в учебе. Дэк видел такие раньше. Он называет это хавать мешок. бездомная что ли? Очень полезная вещь, чтобы ловить и перевозить... Какой приятный ветерок. Я все думаю о том, что сказала профессор Хоуин. Она считает, что в свободное время нужно учить как можно больше существ. А еще она упомянула, упомянула, что поблизости рудуют браконьеры. Так что, so, по-моему, у нас существа. Uh, у нас будет лучше. Дэк так думает. You see? Вот видите, комната значит, что вам needed. нужно. А может показать как им мешком. Where? Давай. когда идем. Подожди. минутку Так. 12 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. сойдет на халяву уксус сладкие. Так что? Так. нет не не не не А, у меня много, да? Ну давай тогда так пока тихо там да. так все. все все вроде все дела сделаны можем идти я хочу знать так можно по как пользоваться мешком? I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Отлично, не прогуляться. Господи, мы еще куда-то пойдем. Испытывать мешок. Испытание мешка. Даже звучит, блин. Смешно. Ну же. Мощные и контролирующие заклятия позволяют вам жонглировать более мелкими врагами. После определенной практики вы даже сможете подбирать время перезарядки и заклинаний, чтобы жонглировать своими врагами бесконечно. Ни хрена себе. Но это уже действительно задроство какое-то будет. Так. Ну и что, мы пришли? Он был гадким браконьером, работа на него была ненавистна. Он творил жуткие вещи с прекрасными oh. существами. Days, именно тогда я впервые увидел хавать мешок. Приятно значит, что uh, вы используете nice его во благо. Давайте я сохранюсь. Не нравятся мне эти прогулки. Был печальный опыт, когда мне пришлось. Я уже даже думал игру удалять, потому что ну, вроде прошел-то неплохо, а потом бах, текстуры покрошились, он у меня упал вниз и дело в том что он у меня сохранился ага. сохранился там между между текстурами и хрен оттуда вылезешь потом случайно вы как выбрался оттуда, так что неприятная ситуация We have arrived. Вот мы и пришли. Дек, Дек любит приходить сюда, чтобы посмотреть Especially на магические существа, особенно ему нравятся карликовые пушинки. Он рад, что здесь им ничего не грозит. Вам close, нужно лишь подойти поближе, направить хават мешок на карликовую пушинку, и она немедленно окажется go. внутри. All right. Хорошо. Хават мешок. Разбракил новый элемент. Нажмите ты, затем видите, как так. Ну ты уж понял. Папа. No Вон, тварь спасена. И сколько мне их надо вообще собрать так? Посмотрите-ка, бонусы идут за это, да. Нет, я бы лучше на браконьеров Сейчас честное слово. Ну, давай, давай. Так. мне удалось поймать карликовую. Так, вы можете спасти только сколько вместит вмест... Харпишок. Браконьеры ловят пушинок, ну и в общем, Джек точно не знает, что они с ними делают. Но он уверен, что у нас они будут в безопасности. Но не всех участках легко спасти. Дэк предлагает вам поискать коник летающего, как насчет болтушайки. Хорошо, где мне искать? Дэк видел одну гнездящуюся к западу отсюда на большом дереве, который видно из Хогвартса. Но нужно соблюдать осторожность, недавно Джек наткнулся на браконьеров в тех краях. Но вы пока подготовьтесь, а Джек будет ждать. Ой, да я-то готов. Ну, ни хрена ты меня отправил он не убежал there, there. поехали Так, вот этот, кстати, замок я здесь был вроде бы, да? Ревелия. Из скелетов мостик надо составлять, чтобы выйти потом оттуда. Ну ка На вершину Так, внизу какие-то были тогда, я помню. Я... Так, я знаю, что случилось. Быстро прилетел, не успел прогрузиться, поэтому сохраняемся и загружаемся. Давай. Сохраняемся. Да. А теперь загрузить. Да. А то ход эти камни терять, потому что мне же еще всякие столы делать. Вот эти прыгающие горшки, кстати, единственное, что хорошо, да, дорого стоят, 3000 в золоте, но когда ты их сделал, на халяву зелья какие-нибудь, это уже хорошо. Это лучше, чем никаких зелий вообще. Я еще за деньги, тем более. Так что, даже тот же самый рябиновый отвар да, на халяву тоже хорошо даже если у шкура не бронированная там что то вон кто-то там есть я вас один раз уже отхреначил ну ладно а твари никаких не обнаружено Так. Да, вот здесь я видел их. И вот этих. Ну, давай. Hello, Привет, Дейк. Привет, Дейк. Продолжаем. О, ну, конечно, Дэк так беспокоится о вас из-за всех этих браконьеров. Видите, это большое дерево болтушайка <связывается> там, диске <здесь, связывается> следует быстро. Если <связывается> что, Дэг <Дик> видел, что <связывается> Леос использует, чтобы заметить, летит, что тогда проще подобраться <связывается> к ним и поймать. <связывается> Давай. Попробуй спасти болтушайку. <связывается> Дик клавиоса значит у меня уже давай-ка тогда И сделаем еще одну штуку мне надо стать невидимым вот это вроде невидимость так. Тише, тише, тише, тише, там тише. Потому еще испытание как бы, да? Right <звы> <звы> Получилось. Еще одну. <звы> так. <звы> давай, давай, давай, давай, давай, давай. Собрал. Ну, давай. Я готов. Мне удалось поймать болту шайку. Вик, надеется, что ваш шайка, шайка будет... Удобно. Так, браконьеры охотятся на них из-за перьев, и мы слишком церемонимся, выдирая их. А другие thereby? существа тут есть? Джек of... знает только просто. Он телят, а не живут на обпушке, в которой ведет эта тропа. Джек подождет вас. Пойдем. Так. Rebellion. Так, а на пушинку-то ловился, по-моему, не действовало. Сколько не гонял этих пушинок. Ох, ты да, тут еще летучий огонь. А почему я тут не был? Вот, теперь я есть. Все, подождите. Сохраняемся. Неохота потом опять заново ловить. Оно такое сохранить игру, такое немножко, как сказать, задание такое предмуторное. Да. Говори. Кому говорят, говори. Как-то умный человек, да? Гоблин или кто-то там тролль домовой. читает книжки вот. Hello, Предок, clearing, это поляна, про которую It ты говорил? Is. Именно. Плантеляга приходит к большому дереву с узором But в виде спирали, но только когда светит луна. Так что, если вы умеете ускорять время, придется подождать наступления ночи, чтобы их увидеть. Ну ладно. Я поймаю I этих лунотиков или кого-то. Дек будет ждать вашего возвращения. вот так вот да мы знаем как это делается как нам из дня в ночь перейти да вот все ждать мы умеем Ravelio. No. <laughs> now now arrest momentum. Uh-huh. Давай. Сложненько, да, поймать это существо. 20 штук. Ребелья. ой ой ой ой 20 штук. Rebellion! Oh, no, you don't. Arrest on momentum! Alright. I mean you no know, harm. Reveglio! ревелия ареста ты кооперей давай куда ты-то побежал Значит, сам себя чувствую браконьера я думаю хватит поди Ну то я буду ходить опять собирать их. Для прохождения мне того хватит. Основного задания. Так, мне удобно воспоймать, панолотека хотя бы было не сложнее. Так, еще одно существо безопасности. Жаль, что мы не увидим тайнец лунатят. Восхитительное зрелище. Деек умеет, что здесь мы закончили. Думаю, что мы здесь закончили. Beasts, Вы посетите еще много and существ, and пока давайте пишем их. Это уже есть. Right. Вручай комнату, хорошо? хорошо. We'll Джек будет ждать Was вас вручай ручай ready? комнате. Приходите, когда сможете. Ох ты, а я смогу. Потише, потише, дети. Вручай комната. Карта Хоксвита. Хоксмута. как правильно сказать то так мне надо еще игрушки для этих для зверей ну, птица по крайней мере да я всех собрал надо посмотреть это, что будет за собирательство потишка а, тише говорю спокойней, спокойней. давай Теперь нужно показать спасенным вами существам их новый дом. Но, эм, но здесь для них маловато места. Представьте, что начинается, если вы все эти сусла начнут питаться. Может быть, если вы подумаете о том, что нужно вашим существам, комната сама вам это даст. Давай. Hmm. Exactly Ха, интересно что, думаешь, что думаешь? же вы себе представляли а вот пока побольше надо размер то гораздо больше а ну вот ну надо же у вас получилось что именно дек не знает но there можно there выяснить out... <laughs> inside, буду ждать вас внутри Давай, так, минутку для начала надо, так а, у меня уже много их, ладно. Вот почему я не мог снести в прошлый раз это. Это какой-мир то мир, или что это? Ну надо It's же, просто amazing. потрясающе. Где мы, Дэк? Я думаю, здесь ваше существом будет лучше всего. Это своего рода. Вивари. Oh, Все ваши слабо здесь. здесь очень уютно. Они проживут счастливую и беззаботную жизнь. Можете выпустить их. Посмотрит на новый на свой новый дом. Так, мы выпускаем. Что у нас там? давайте, разбегайтесь, бегите. Oh. Так, всех выпусти, что по одной твари-то? Дэг думает, что will be в этом разговаривании ваше существо будет хорошо. Конечно, лишь бы всем хватило места. места. Дек тоже на это надеется, но если места все-таки не хватит, обратитесь к Мадам Клюк из Лавки, Клюк и Холлдог, и она поможет найти жилище для ваших существ. Для тех, что не поместятся в Виваре. Да, она всегда готова позаботиться о существах, которые нужны помощи, и она предположит за них справедливую цену. Постанавливать их, если вовремя кормить и вычесывать существ, можно получить ценные волшебные материал, например, шерст карликовой пушишки когда соберите волшебные материалы у кого-то сейчас, покажет, как их использовать. Отпустите Бедный кот. Помогите. Все идите Помогите. Вот у меня свой зверь. Ой. Тебя-то нету вивария, да? Чтоб. Одите я тебе спастись. Получите перо болтушки. Так, ладно. Теперь у нас надо что? Надо расчесывать. Надо кормить. Эк? Так. Ага. На? Так. А зачем мне призвать тебя? Так. так. Так. Так. А ты ч ⁇ Ходишь? Ну ч ⁇ солнце... Yeah. <связывая> okay. awesome. Так. Ага. Собрать. Так, на кушай. А я что еще за вами бегать здесь должен? Так. Так. Ты ешь? А? А ты кушаешь? Ну. Да. Давай, вот собрать. Now, Deke can show нужно зачарованный в казке Именно на нем вы сможете попытать магию волшебных материалов. И тогда она станет для вас намного полезнее, чем было. Хотите it? попробовать? Ну давай. Давай выходим кацкий станок э, э, а где у меня так, так сюда Мне надо накол. Ой, не то нажал. Да не то нажал, говорю. Так, мне надо наколдовать. Да. Не, надо ткацкий станок. Так, вчера а да. он этот станок. Давай, вот здесь вот. Вот здесь вот. Опа. Подожди, у меня еще есть какие-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, маленький так. Нет. О, а там, подожди, там еще есть. Подожди. Так. Нет, у меня еще, подожди, маленький такстон... Так, да. там все покупать надо. Так, каски стол определения есть. Наукообразный преобразователь материалов. Целых вот это... Пристает. Ботанический преобразователь материалов. Это говно мешалки есть. Ну ладно. Так, вы можете использовать волшеб.. Ага, вставлять. Все понял. Так, давайте посмотрим только сначала, что я ношу. Перед тем, как что-либо вставлять. У нас тут маска есть. В маске аж три ячеек. Вот маску то по-любому надо прокачать. Так. Посмотреть обновление посмотреть характеристики. Так, повышает урон под делимизационным заклинанием, повышает урон, наносимый с помощью проклятия, повышает урон, наносимый с помощью чар, существенно повышает урон, наносимый с помощью заклинания Крупцева. Недостаточно ингредиентов, а что надо? Мех жмыра. А здесь что, надо недосучные дегредиенты? Ладно, ну давайте тогда меня... Давайте так тогда. Мех, пушинки вот... Поставим. И еще мягкие кушинки поставить. Все понял. Так, обновите предмет одежды. Обновил. Можно попросить, что нужно сделать с учебным материалом? Так, инвентарь. Так. Снаряжение. позже а я же, а я что обновил? У меня ничего нету больше. Так. Задание, задание так, профессора. Так, это да, не да. то, это... Обновите предмет одежды. Я маленько не понимаю, ладно. Идем обновлять предмет одежды. он у нас один он взаимодействует характеристика уже применена в чем тогда загвоздка у меня заключается загрузить загружаю Да. Что-то не понимаю. Так, ладно, давайте как к животным вернёмся. Попробуем. Еще тут что почесать кого-то. Так. Ага. Так, понятно. Сейчас минутку подождите. Так, где тут чесалка-то? Да. Что у нас тут. А я тебе что сделал? На. На, кушай. Собрать. Как Так, ты довольный? Я Уши. Ладно значит определенное количество животных потому можно там держать по пусто полна пока отпустите животное Слушай, я сейчас... Нет, дальше вот. Так, нет. А для чего нет? А вот на... Так, ладно. Обновите предмет одежды. Обновите. No no, no, обновление нет, нет, нет. вот так давай That came out nice, так. сделал так I хорошо получилось надо показать было а, ну я еще не снял хоть Сейчас приду и соберу их. Я использовался так. Воспользовался. Можно ли с помощью этого станка? станка. Я так для этого нужно спасти более могущественных существ. А сейчас Дэк предлагает вам посетить его и посмотреть на спасение вами существ. Спасибо тебе за помощь, Дэк. Как я понимаю, мне там. Определенное количество животных пока можно держать. Ладно. Мы спасать их не будем тогда, мы пойдем другим путем. Давайте посмотрим, где у нас задание. Так, магический рецепт. Так, а, тихо жетоны оставшиеся, магический рецепт, опять поговорите в трех метлах. Так, внешний вид меня вообще не интересует это там, как получится, встретить вот мне что надо. Себастьяну. Себастьян, да. А краб, рак, кто ты? Ой. Так, новых животных. Получили новый предмет одежды, нет? Нет, ничего не понимаешь. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!